Так, ребята, подходим к избушке У нас гости Косолапые Прошел Мишка Средних размеров Совсем недавно, наверное, вчера днем Потому что след даже подставить не успел Не хотелось, чтобы он Побывал у нас В избушке и все. Будем надеяться, что он там не был Но гости ходят Часто семенил, как будто бы крался, прям средних размеров медведь, небольшой, но но уже не маленький. Вот мой след, след медведя средних размеров. Подходим избушке своей недалеко уже, буквально на метров пятьсот и тут мишка пробежался так, ребят смотрите, галечник, который сделали в прошлый год uh -huh. здесь все обосрано глухарем а здесь мокрый, он, наверное, осень может осенью здесь был, но факт на лицо галечник работа здесь глухаринный ток. Я только что прослушал глухаря, одного видели, одного я слышал, два глухаря. В прошлом году таковал один. А это сосна. Да, да, да. Да. Зимний, зимний корм. Вот, видно в помете, в помете, виден зимний корм. И сосна или да, сосна. Так вот работает галечник. так вот работает галечник на земле который год галечнику как раз год в прошлом году это строили ровно год галечник все обосрано прям все очень много не один раз он здесь был так что ребята которые говорили что весной глухарю не нужен камень факт на лицо. зимний помет Привет, друзья! Сегодня у нас 1 мая, день открытия весенней охоты Собрались мы, значит, выйти, немножко поохотиться, отдохнуть Поготовить на охотящем костре, чем сейчас Миша занимается Передать Хлеб, тебе привет. Хлеба с салом В общем, такие вот дела Вышли мы четвером, Олег, Ларс, Миша. Ноч ночевать будем в избушке. В общем, по мере сил, по мере возможностей буду снимать. Время у нас 7 утра. Холодно сегодня. Проходили возле тока, слышали глухарей. А, кстати, я уток еще спугнул 5 штук на луже. Да. Да. В общем, как-то так, ребят. Настроение отличное, погода супер Шашлыки горят Гореть не надо, чтобы горели, надо, чтобы жарились В общем, вот так Смотрите, думаю, будет что поснимать Поснимаем, пойдем на тетеревинный ток Наверное, я думаю, что он не очень хороший Если мало, то не будем стрелять На Вольшинепа сходим, поохотимся Стрелять, наверное, в этом, мало было. В, да, Стрелять в этом году наверное было мало, в этом году весна поздняя, снега еще очень много в лесу, очень много. Будем отдыхать, как-то так, в общем. Че, Миш, как думаешь, отдых удастся у нас? Весной важно не стрельба, весной важно отдых, выбраться из города и отдохнуть. Все верно. Тут я с тобой полностью согласен. Птички поют. Рассвет, романтика, лес. Годка хорошая, настроение да, прямо, вообще здорово. Все радуются жизни, радуются весне. <смех> Чё, Олег, не любишь сниматься? Не люблю. Должен поди кому я подивись. Вот на Посмотрели на всяком команд, Ай да заебца! Все бы праздники, празднике такая погода простояла Выходим на вальшнепинную тягу Так вот мы с Мишей находимся на тяге, вон Миша стоит, здесь я, место выбираем, Тут небольшая низинка, здесь поле, вот как на бугор идет возвышенность, между большим и маленьким лесом, встаем здесь, в этом месте глухарь очень хорошо тянет, однажды у меня здесь был самый большой результат на напряженной тяге, Сбил я 5 вольтшнепов за вечер. Это было года 4 назад, наверное. Тихо в лесу, спокойно. Приятно очень. Природа просыпается от зимнего сна. Миша стоит покуривать. Вредит здоровью. Вредит своему здоровью, да. Давай-ка я сначала поснимаю, как ты стреляешь, потом сам встану. Засни, постараюсь заснять момент выстрела. Посмотрите, как Миша мажет по вальшнепам. Вальшнепа я спугивал у пруда, с земли взлетел. Шнеп, сейчас Миша будет стрелять. Далеко, далеко Миш, не надо, далеко. Выстрела не состоялось, так как птица была далеко. Шапку кинул. Михаил Геннадьевич мажет. Я тут шапки кидаю, блядь. Он мажет. Мазила. Мазепа, блядь. Вот он, ребята, весенний трофей. Вот он, прыгаем, прыгаем. Вот весенний трофей. Лоханулся и заснять не сумел. Да на да, мой подбитый. Раз сцены показывать не будем. Вот такой трофей, ребят. Весенний вольшнэп. Добытый, добытый Серегой. <свист> Сейчас Миша дадим попытку еще разок. Пульнуть. <свист> Ребят, извиняюсь, теперь я просрал, не успел включиться. Миша сбил. Ах, теперь ты лоханулся. <свист> теперь я лоханулся. Миша, <свист> Миша сбил от шнепа. Давай. Добирай. Там. Прости, прости, друг. Два вольшнепа ребят. У нас есть. На супчик. Мы настреляли за, за сегодняшнюю тягу. Добрал? Два вот таких вот куличка. Ну все, Второй вольчнет за сегодняшний вечер, ребят. Надежда. Попал прямо в глаз. Этот наглухо. Даже не третухнулся. Снял ждет. Вроде бы, да? Ведь три вольшнепа затягу на одном месте. Как вы считаете, достойный результат? The other Эй, Ханорики, подъем, блядь. Это охотники, блядь. Да, блядь. Пять утра, блядь, спят, еб Миша, подъем. А, дверь блядь. Миша, не поди, блядь, Пердежом, Миша. блядь. Вот так вот охотники спят, блядь. Сходили в общем. Я расскажу. 2 мая, раннее утро, 5 утра, сходили с Олегом на гухаринный ток. Двух петухов слышали четко, один вроде бы так. Под вопросом был не был несколько глухарок в общем подходить даже не стали мало надо подразвести ток но тем не менее глухари есть это радует мы, мы хотели попробовать дальше пройти по току но снег очень сильно хрустит Глухарь настороживаться поэтому насчитали в общем Двух штук сегодня Двух был Ну третий, третий под вопросом Это так, сейчас будем Мишу будить Пусть жрать готовит а спят Как сурки Ладно, в общем Будем включаться, снимать, что будет интересно Сегодня третье число, уходим домой Поохотиться вчера не удалось Весь день шел дождь Сегодня выяснило Но надо уже нам домой собираться Такие вот дела Сыра в этом году очень Дождя было много Снегу еще тоже в лесу прилично Готовимся к выходу Если еще будет Поснимать по дороге Буду включаться Если нет, то нет Ладно, ребят, с вами был Серега Охотник, наша веселая охотничья компания. Давайте, до новых встреч. Пока. Свежий галечник, ребята, отсюда вижу. Далеко, конечно, очень. И фокуса на камере у меня нет. Но над свежим галечником, который был сделан этой зимой, сидит глухарка. Издалека посмотри до нее на метров 20 посмотрели из бинокля сидит глухарочка это опять же для тех людей которые говорят, что весной глухарю галечник не нужен, вон она полетела сейчас я подойду глухарка улетела специально для тех кто говорит, что весной галечник не работает Работает. Глубо, гру, грубое заблуждение Что глухарю ясной галька не нужна Глухарь продолжает питаться Грубым зимним кормом И поэтому галька ему просто необходима Что, наверное, в феврале вроде делали Он был без снега Сразу его птица нашла пятно, на белом фоне. Вот так вот сейчас подойду. Я думаю мы в этом, не в этом, а вообще разведем здесь хороший ток. Очень бы хотелось, очень бы хотелось хороший ток. Подхожу к галечнику Уфарка сидела вот здесь А ты берёте Садилась она на него. Но предыдущий галечник говорит о том, что глухарим пользоваться. Пользоваться весной. Так как в помете глухаря очень много хвои. Ладно, идем дальше. <vaccines> да. Можно еще грубишь? Упади, пожалуйста. <document> Плаш мяу в воду для рейтинга канал. Я уже <см> дважды <grows> чуть <stabbed> не упал. После баньки можно будет такую, конечно, упасть. Вот не после банки. Ha <laughs> ha.